Ребята, всем привет! Сегодня в своем видео я вам расскажу, как проверить версию Windows 11. Нажимаем комбинацию win I, переходим в систему и проматываем в самый низ, выбираем о системе. И здесь мы уже видим характеристики Windows. Выпуск Windows 11 Pro, версия 21H2. Сборка 22.3.0.1.4 и взаимодействие. Второй способ, как быстро проверить версию Windows. Нажимаем комбинацию клавиш Windows и пауза Break. И у нас автоматически открываются характеристики о системе. Третий способ, как проверить версию Windows. Нажимаем комбинацию клавиш WinR и сюда вводим Команду win, win, ver. Нажимаем Enter. И что мы здесь видим? Версия 21H2, сборка 22, 300, 194. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!